Всем здоровья, ребятулечки, ребята, Сегодня 7 ноября. Да шучу, ноября, ноября. Мы же не Сегодня мы со Степкой выехали на металлофоп, Сейчас полазим. Другой вопрос: вы спросите, что у тебя на голове заловаш. Ребят, это маска. О, видите, маску. Я почему ее одел? У нас условия крайне сложные, потому что сейчас тут в поле дует очень сильно, поэтому. Поэтому мы оделись нормально. Так, еще раз всех приветствую. Сейчас пойдем попасть, будем находки включать. Показываем. Ну, по традиции покажу место нашего сегодняшнего копа. Нет такие вот шахтные отвалы, чехер, поймешь, что это такое. Ну, короче, что-то, что-то что там, возможно, лежит. Я вот так скажу. Вот это даже опалы с шахты. Хотели да, здесь делать терикон, но нах все позакрывали. Как бы будем включаться, показывать. Может, что-то. сделаем вам интересного. <соonday> <соonday> <соonday> У нас находочка. Сами тут ломом чуть-чуть горбатит. -чуть. Ну-ка. По, по я надо. по -хорбачу. лопаткой. У нас э, все рули поделены. Словом горбатик горбате. Слово парк. копать? Смогу копать. копать. копать. Смогу копать. На него еще с той стороны подлам его угу. что ли? А, каточек отбивай давай на обломба не като нормальная тема, а? они 5-6 килограм весит какой Ну да. А, этот без внутри анти, да? Угу. Без стеркви. Ну и хватит. Да пофиг вообще. Плюс там еще водичка внутри. Водичка? Ну, ну водичка какая-то, блин. Руки. Руки. Ну, Жижка. А то сейчас рюкзак положил, он лучше тебя нажал. я предлагаю, знаешь чё? Это. Назад идти, потом собирать, чтобы туда не идти с грузом. А, ну давай. Как бы. Ну вот будет сюда нахуй ловче. уложи, чтобы мы точно не забыли. Первая находка. Разводы. Погнали. Погнали. Очередной добычи наход. Хорошо? Ну если не породина. Да. Зимнее время. Точнее как-то согреваться надо. Такая уже глубокая осень. А мы все копаем. Ты поднял, ну-ка, все подруби ее. Какой-то блок укладывается. Я же тогда в Да. хорош товар Чё также и оставляем но ну, а мы продолжаем Да, блин, да что а да, что тут? Ну, вот так вот. Ворота живет, вот так вот. Ворота живет, вот так вот. Ворота живет, вот так вот. Ворота живет, вот так вот. Ворота Да, на этой локации у нас без лома вообще никак. Только сломом, блин, ходить. Луночка. Это, к слову, стример. Подними жопу, пойди поработай. Фигней занимаешься. Че ты сидишь, Че сидишь? Старый пердун, вонючий, пойди поработай. Поможешь, что так? Глубоко это берет, да? -ка. ботва какая-то. Вот так и углы. Что он показывает? Вот. Не породы это? А. Метальный металл. Метальный металл. Ну, давай попробуем надержи. Поддеть. Метальный металл. Даже не шевелится! Можешь обкопаться! Но ну, надо понять, где его начало и в какую сторону нам подрывать. Да, ладно, короче, мы сейчас отключимся, как подорвем, будем даже покажем, что почем. Поехали! Добрались мы все-таки до этой находки. Это у нас валик. Я думал, да. что-то конечно ну Подожди, подожди, что-то не ага. Что, а теперь давай. Болтаночку его сделаем. Вот она. Валивайся. Давай, Валивай. да? давай отбивай за спину. Кидай уже все. Блин, такой это хорошо сохранился Хороший сохран Сохран монетчики, Мы его продадим за дорого Нам нужно больше золота Наша прелесть Наша прелесть А у нас тем, тем временем вышло солнышко Подогревает нас Видно? Погнали Дальше Ну а мы все, копаем опять же что-то ну не так глубоко, конечно, как кто телевунки. Что-то лежит. Давай я почищу. Нам надо было смотреть, в какую сторону. Дальше долбить. Вот это надо породину как-то убрать. Ну давай я сейчас ее как-то уберу. Что это хоть за ботвар? видишь она туда идет может туда лучше подрубить и там ее поднимет такая сейчас ты скопни, ск а я там подрублю сейчас, сейчас. Слушай, а вот вот болгарс экран Давай, не ломай, лопату давай, ломай Ну, слушай, хороший шмандасна. оббиваю. Шматик, ребят. 16 рублей кило. Сколько там рублей? 16 рублей где-то на килограмм здесь. Не знаю, килограмм 5-7. Ну, в районе 80 рексов. подняли. Кидаю сразу. сразу? сразу. Ну, ну, давай. Вот сейчас до конца дойдем ну, а потом да, ну да где-то 4 метра оттуда до туда принцип нашего копания туда вот линию чертим чтобы не попутаться и идем туда назад туда назад пройти... О, да не пропустить ни сантиметр капелюшечки вот мы опять на сигнале. И это когда мы туда шли, вон она, луночка, вот она соседняя. Когда туда шли, вон она, Валик. Обратно пришли в метре от нее. Неясность, ребят ага, вон не Давай, мы подожди, я ломам краешек Может на планочку похуже Нет, Вот так да вот почистить. Ребя... Ребяточкам Поздравляю. Это этот Как я... ну, нашли. этот Планка, вообще будет планка Пуфиху, как она называется? Ну, это да, на что она есть Билет, Степка, болтать Болтанку, блядь угу. Ну-ка, чуть-чуть ее здорачнее туда куда-нибудь. все будет. Башоль. Башоль. Пойдем к тачке выгрузим сейчас сюда барахлишко. Можно за снега оставить пока Оба. уже полный уже идет зачем неудобно по концовке уже сюда снизу да, да что накопаем пока что не будем ну, это вот один раз пройтись вот пока да вот туда до кустиков блин и назад три планки два ролика но ну, от печки мы на склоне нашли ну опять Ребят, кому свинец на рыбалку, обращайтесь лист листовой. Пишите по почте отправил. рублей полкила. Ну и все, сейчас опять от этого местина и опять до этого. Так, у нас находка. Что-то ходили, полоса какая-то. Глухая была, кусочек рельсы нашли, блин. Старая полоса, многообещающая вроде. Давай, почуху. Да, ребятки. Тяжело, а то. А что делать? Это вам не дыма, сидит, пирожки тащить, Пир Пирожку хлопать. Блин, а уже это одна палочка, видно от холода, все равно разряжается. Конечно. Главное, чтобы не такая, как было а -а -а. на аппарате. каменюки жесткие местами такой рыхленький а местами прям такие камни жесткие да. зачистили в ходить да, что-то он, когда он у нас начал безобразничать что это вообще такое что это так сказать за бойда Чего-то там пластвором как не понятно, куда она идёт, где начало. Где начало, а где конец? Вот. Вот. Как-то она... И. И конец. этого да, платформа сейчас... какая-то что-то я долблю короче предлагаю сейчас отключиться включиться как мы сейчас ее вкопаем и посмотрим уже что это будет ну, что, фига, Так, мы подорвали это... мы эту железяку это что у, это у нас это штанина какая дальше что-то подобное металл толстенький ну, это вот обиду положил нормальный металл все бы ничего себе не такая глубина ну, была. да разумеется мало а если здесь глубина о больше блин штыка полтора. Спустя минут 25-30 мы находим очередной. Нашли находочку. Решили заснуть. Да. Ее прежде нужно достать. Чувак, какой-то. Похоже, уголок. Столько? Он уголок. А, блин. Какой-то он длины? Куда? Он идет, я тебе скажу, что-то... Не очень-то это. Приятная глубина. Не, ну хотя может быть... Перерываемся. Тут у останется. Короче, мы вот это нашли уголок. Ну что-то Смысла нету его, потому что больше время потеряем, чем пройдем Так что я думаю, мы продолжаем долечь Так что кому интересно, приезжайте Да, координаты можем скинуть Давай. Заработайте рублей 50 Не более того Но мы идем Да, это если по этой цене Сейчас вообще металл упал 16 рублей Был 17 с копейками Все как-то становится более неинтересно скапливать медную пластину, Да, кстати, сейчас вот покажу медную пластиночку Цветничок вот такой Медяшка Ну, таких бы, конечно, если бы найти Поболя было приятно Ну, на этом, как говорится, спасибо ну, мы отключаемся Включаемся, когда будет что-то очередная находка, вот она. И копать не пришлось далеко, блин. Планочки, вот такие, блин, планочки приятно. Да, они когда целуют. попадаются, блин. Прям хорошо весит. Вот так вот. Сзади еще самурайский меч сними. Да, это мы И так он. нашли его, блин, не стали ничего снимать на планке. Очень даже и хорошо. Это у нас, наверное, пятая или шестая планка. Ну, там приятно. Да. Ну мы дальше вот таким макаром продолжаем копушку делать. Копушку, за копушку, прикопушку, закладочку. Все дела. Так, ребятушки, ребятки. Невзначай вон лежит Что-то лежит Захоронился парень вот. Красавчик о, Валю о, о, Их, Вот он еще металл искать люб, о, Валю Ой Ой, <смех> чуть-чуть Рассыпал Ну пойдет и Пойдет, давай, потом, его закидывай в этот Потом, если что Опа, наш рюкзак ну, ну, это, это, это, Не, 7, в этом, да Килограмм 6-7 где-то есть вот, Нечего Глазить Фу, Такая это Солнечная Погодка Красота Да и тока Куда деваться? Куда кстати, да, у нас тут начинаются сложности. тут да, раньше да, да, где, вот, труда, как раньше здесь озеро было, его теперь нет. нет вот это, это, ботва. Это ботва. Рачки тут тягали. Рачки. сазанчик было закопался. Сразу на тыре Так как переобулся Раз такая шахта, озеро, нормально Ладненько Отключаемся пока Красивый кадр такой прям Радует глазик Очередная Очередная дилда находка завязывай с этими дилдами Пацаны, это просто прикол Прикол, Микол, да, все дела любит, Вы нормальные Короче, что-то нашли вот Это у нас уже, наверное, десятый кругаль А это, валик Или нет? А нет, валик Валик? Валик, валик. валик. Вали, Вася Я его нубками шарахну Облом Неудобно, тупец по ноге прям давай что, хорошо он углы как да он вообще блин был закидывает вот. находка радует У нас там уже возле машины кучка собирается неплохая так ну мы идем долечь Короче, у нас уже полувечерний съем, Копнуть ага. Здесь, короче, у нас находка. Саня, держи. Вот отсюда, вот она, ее ребро. Угу. И додики у нас приехали полить нашу контору. байкер мать их за бар бр бр бр бр бр бр бр бр бр бр Блять, уже? все, солнышко садится. Давай еще, пизданися, блять. Ёпт твою мать, я подожди он газует дятел дятел газует ну-ка давай покажешь перетелка хируэт но ну, чуть-чуть прыгнул чуть-чуть прыгнул рыб, рыбный глаз ну, степка породку пока достанет где-то ботва Давай, я ее сейчас подсоблю, попробую Да, да я позже, давай Мел какой-то Мел? Мел же Что это? Уголок что какой-то? А -а -а. И уголки находятся Уголок, чтоб никто не понял, уголок Тебе и породка пригодилась Породы В ну да, закрома Есть такое В да. закрома у фила Начало. Начало Ребят, если что, на хранение я все принимаю Закрома у фила нормально Все хранится Все сохраняется и хранится ну, Что-то есть ну И не глыбок не отрубать, как говорится, съемушку. На месте все, так сказать. В этих пердосах. Блин, местами так хорошо копается, но местами трындец. Такой как здесь. Где-то уточка Где-то уточка Уточка Да, сейчас эту линию доходим И, и хорош тоже начинает Так сказать, сереть Скоро будет темень, а мы с, с Темень боимся Темень боимся, обостремся что нибудь по дороге Еще надо к стриму готовиться, е Давай я ломом подолбаю Давай. Держи это же за... е-мое не ну, хороший тяжелый Ну, да, тяжелый но столько мы перерыли ради него. Ну, да. не ну толщину ну покажи стеночка так дебелая ну а что делать ребят это коп никак иначе Держи. ну все мы отключаемся мы отключаемся вон там солнышке в очки Итог нашей кубки. Замотались со степкой. Вот все, что мы сегодня нашли. Вот на этом полигончике. Подгорыли. Ну нормально. Так повесил здесь больше полтинника в любом-то случае. Да, конечно, больше полтинника. Валики, на эти планки. Вот сейчас крайнюю вот эту цепочку достали. Видно, с конвейерной ленты. Где редуктора. <клышлен> вот. Нормально. Сегодня более или менее неплохо. Печально, что не было меди. чуть-чуть а, тут нашли меди. Ну, Но тут это все. вообще планочка. И, и та планка то, что мы вам показывали. Это все, что нашли сегодня с медью. А ну там пока бродили в другом месте тоже кабелечек небольшой нашли. Ну и, и по факту все. Остальное все. Видите, это добра сколечка. Это тут медюшечка родненькая лежит. Вот, ну вот, сегодняшний наш урок, ну, как сказать. А кому интересно, ребяточки, подписываемся на YouTube Field61, на канальчик. На YouTube, фил61. Вот. А там все. Все. Ну все, ребят, Все. Всех были рады видеть у себя на канале. Мы еще продолжим. Еще до зимы еще съездим по-любому. Thank you